Здравствуйте, Иван. Меня зовут Мария. У меня в руках 2000 рублей, которые я заработала, используя вашу методику. Поначалу я вообще не знала, смогу ли я что-то заработать. Но сейчас у меня в руках эти реальные деньги. И э, я понимаю, что это реальность, а не сон. Все очень просто. Я установила программу, вывела деньги. И все. Класс. Спасибо вам, Иван, за такую простую методику. Подождите и уходите с пустыми руками.